Всем привет! Сегодня хочу вам показать рецепт одного очень вкусного и полезного салата. Давайте начнем! Итак, для салата я буду использовать капусту, консервированную кукурузу, зелень, 5 вареных яиц, соль и нежирную сметану. Первым делом я нарежу тоненько капусту. жесткие куски я уберу Ну все, капусты достаточно. Отправляю кукурузу. Яйца порежу кубиком. Дальше я салат солю. Солю по вкусу. И отправляю сюда нежирную сметану. Попробую. Отлично. Друзья, вот такой вот вкусный, а самое главное полезный салат я приготовил. Советую вам, ингредиенты простые, готовится быстро. А самое главное, что он очень вкусный. Спасибо за внимание, всем пока.